Потерпи, Азизму, потерпи. Не смогу. Сейчас. Да? Побыстрее. Она больше не может терпеть. Сейчас рожать будет. Слышишь? Потерпите, глупая женщина. Не видите, какая дорога. Перевал же. Сейчас рожать начнет. Долго еще. Сядь на место. Азизму, боже мой. Сейчас доберемся. Азизну. Потерпи чуть-чуть. Чуть-чуть. Дай мне руку. Дыши, глубоко. Азизну. Дыши. Дыши. Боже мой. Азизну. Дыши. Дыши, родненько. Не гони. Тормози. Слышишь, тормози. Она уже рожает. Дядюшка, мальчик, поздравляю. Ты мой хороший, ты мой славный. Посмотри, какой красавец. Молодец, мамочка. История моего появления на свет не менее захватывающая, чем та, которую мне пришлось пережить не так давно. Кажется, что Бог начал испытывать меня на прочность с самого рождения. Я родился десятым ребенком в семье. Но радость от моего появления на свет вскоре омрачилась страшным горем, из-за которого мне пришлось повзрослеть гораздо раньше, чем моим ровесникам. Оглядываясь назад, я понимаю, что шансов добиться успеха у маленького мальчика из глухого горного аула в стране, которая познала голод и ужасы войны, было крайне мало. Но все мы слышали фразу, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И все испытания, неспосланные мне Богом, привели меня туда, где я нахожусь сейчас. Вот увидишь, ты не Это что. Пожалуйста. Куда вы вкладываете свое время, это формирует ваш характер, а ваш характер влияет на ваши привычки. И это все, что вам в итоге формирует Ваш характер основа вашего успеха. Ваш характер гарантия вашего будущего. Как вы думаете, почему большинство умных людей, обладателей многих дипломов, Проходите, в жизни не становятся успешными? Как вы думаете, кто успешный человек? И что для вас? Будьте успешным? Кто мне скажет? Быть без день, делом, быть самостоятель. Быть самостоятель. Я знаю! Я могу ответить. Кто он такой? Быть успешным Значит, иметь финансовую свободу, проще говоря, много зарабатывать, быть образчиком для других, мотивировать своих последователей личным примером, ставить перед собой значимые цели и, что важно, достигать их. Неизбежно стремиться по карьерной лестнице и пользоваться безоговорочным авторитетом. Да. И, конечно, быть востребованным. Но... Ко всему вышесказанному существует одно «но». Маленькое, но очень значимое «но». При этом он не должен быть мошенником. Тавлатов Саид Мурот Раджабович, вы задержаны по обвинению в мошенничестве. Я, Я майор Минбаев. Вот мое удостоверение. Вам следует пройти с нами для выяснения всех обстоятельств дела. На вас поступило заявление? в совершении мошеннических действий. Пакуйте его. Мое падение в бездну отчаяния было внезапным и ошеломляющим. Я в одночасье вершился все. Результат многолетних трудов испарялся прямо на глазах. Словно влага на раскаленных камнях. Но страшнее всего для меня была утрата доверия. Нет ничего проще, чем утратить доверие. И немыслимо сложно его вновь завоевать. Это очередное испытание судьбы стало для меня настоящим экзаменом на звание порядочного человека. Как это может быть возможным? 174 человека доверили ему свои средства сомнительную авантюру, и ты этого не заметил. Он подкупил администратора и бухгалтера. Хорошо еще, что бухгалтер призналась во всем. Спасибо большое. А ты где был, а? Меня в Бишкеке не было все это время. Я же им доверял. Саид, что значит доверял? Ты говоришь, как ребенок. Это же бизнес. Ербол, я откуда знал, что он их подкупает? Я же с ними давно работаю. Так, у нас нет времени причитать. Надо решать проблему. Сумма ущерба? Тебе ее озвучили? Миллион восемьсот сорок шесть тысяч. Долларов? Долларов? Вот же гад, а. Я никогда ему не доверял с самого начала. Выйди, поговорим. Оскар, что тут происходит? Ты мне должен. И ты это знаешь. Счетчик включен. И за тебя знаешь, сколько ущерба я понес. Четыре месяца я жду свои деньги. Оскар, я же тебе обещал. Зачем все это? Обещал? Обещал что? Это тебе не цирк и театр. Чтобы своими сказками... Сказками людям голову морочить. Я в порошок тебя задеру, Оскар. Ты что, успокойся? Значит, ты Саид? Да. Ты что, охренел? М? Слушай, Саид, или вернешь деньги? Или покойник. М? Понял? Ты понял? Да что вы себе позволяете? Что вы делаете? Так, что такое? Ты кто такой? Что надо? Что пришел? Иди отсюда. Стоять! Стоять, я сказал! Услышь меня, Оскар. Оружие убери. Я стрелять! стрелять. Успокойся. Отпусти его! Оскар, Оскар, стоп. Успокойся. Отпусти! Ствол Буду стрелять! Опусти Отпусти ствол. его! Спокойно! Бери ствол, спокойно, я его отпущу. Спокойно. Слышишь? Спокойно. Опусти ствол, я его отпущу. Отпусти! Вот, вот Аскар, вот. Все, вот. Все, вот. успокойся. Все, <заход»>: вот. Успокойся. Вот. Ствол, опусти. Ни вам, ни нам от этого хорошо не будет. Опускай. Не вам, ни нам проблемы не нужны. Опускай. Вот мы здесь стоим, никуда не денемся. Все? Оскар. Я тебе обещал. Я обещал вернуть, так? Да ты что, Саид? Сейчас, я был сейчас. Послушай, да, я обещал, но ты скажи, пожалуйста, ты хоть раз мне в руки деньги давал? Это мои деньги! Да, но ты не мне их давал. Ты давал другим, чтобы зарабатывать, а я возвращаю то, что не брал. Саид, а ты с ума сошел? Что ты говоришь? Сейчас, вербов. Ты понимаешь? Я хоть раз к тебе домой пришел, в долг попросил? Нет. И ты это знаешь? В течение месяца я тебе верну. Это всего лишь деньги. Хорошо. Что ты говоришь, Саид? Я тебе месяц срок даю. Месяц? Да. Хорошо. Один. Один хорошо. месяц. Хорошо. Хорошо. хорошо, месяц. Месяц. Да, хорошо. Все, все, парни, идите. Один все? месяц. Оскар, уходим. Все, все. Это что было, Саи? Ты с ума сошел. Ты же не брал этих денег. Мы наймем лучших адвокатов. Да, наймем лучших адвокатов. И они докажут мою невиновность? Да. Легко докажут. Точно. Но это не вернет людям деньги. Эти люди в своих мыслях считают меня его соучастником. Флеминг недосягаем. Они же деньги передавали в мой офис. Послушай. Это Флеминг их всех обманул. Но почему ты должен расплачиваться за него, а? Послушай, это огромная сумма. Даже если ты продашь все свое имущество, ты все равно не наберешь таких денег. Я это понимаю. Я это понимаю точно так же, как понимаю, что существуют человеческие ценности, которые никакими деньгами потом не купишь. У меня был выбор. Возвращай долги за другого или нет. Ведь я их не брал. Ни копейки. Я имею право отказаться от них. Но что потом? Что дальше? Что важнее, деньги или мои человеческие ценности? Как я буду потом с этим жить? Деньги зарабатывать я смогу. Это всего лишь деньги. Если не помогу вернуть этим людям деньги я себя не смогу простить. Я перестану себя уважать. А свое имя отмыть тем более не смогу. The space of a human being is first and foremost psychological, then and only then is it economic and social. When it comes to management and business relationships, it is impossible to ignore это невозможно игнорировать психодинамические факторы. Я бы хотел подписаться на вашу компанию. Мистер like so, А еще хотел бы пройти вашу обучающую программу. To take your Меня ваша обучающая программа очень заинтересовала. And he's very in your investment он говорит о том, что у вас хороший вкус, и мы можем поговорить об этом сегодня. Я как раз за этим прилетел, чтобы в будущем пригласить вас в Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, чтобы вместе работать. That's why he came here today, Узбекистан, and work together. What do you think about? I think we Неплохая идея. Мы можем oh, обсудить это. You. Спасибо. Money, если вы хотите быть успешными и зарабатывать деньги, то вам нужно менять мышление на мышление миллионера. Invest in a business инвестируйте в бизнес Invest in a partnership. инвестируйте в партнерские отношения Invest together with people who have ability and skills. инвестируйте вместе с людьми у которых есть навыки и возможности инвестируйте вместе с людьми которые дают персональную гарантию Invest with me. инвестируйте с ним I'm a millionaire. я миллионер Инвестируйте с ним и зарабатывайте деньги. У нас есть проекты, отели, строительство недвижимости, night clubs, ночные клубы, рестораны и тому подобное. Все это сейчас в Украине. И они будут в Кыргызстане, Казахстане и Россию в будущем. И в ближайшем будущем это будет в Казахстане, в Кыргызстане и в России. Кто хочет быть его партнером? Кто Все четко и очень грамотно. Впрочем, другого я от вас и не ожидал. Здесь пять тысяч я сразу заметил, вы настоящий профессионал. Итак, хорошая работа должна хорошо оплачиваться. Тут вы правы. Так лучше. В отличие от всех остальных. У вас появился реальный шанс заработать большие деньги. Вопрос в том, готовы ли вы его использовать. Вы все меня хорошо знаете. Здесь сто семьдесят четыре фамилии. Эти люди потеряли деньги. Я намереваюсь исправить ситуацию. Я хотел взять деньги в кредит и со всеми этими людьми сразу рассчитаться. Но мне его не дают без залога. А для залога у меня уже ничего не осталось. Все то, что можно было продать и отдать, я уже продал и отдал. Какой-то замкнутый круг получается. Я сегодня собрал вас, чтобы попросить еще раз довериться мне, если сможете. Завтра в полдень у меня встреча с представителями банка. Мне надо хоть что-нибудь им предложить в залог. Если вы все еще мне доверяете, помогите, пожалуйста. В любом случае, я благодарен вам. Если сможете, решитесь. Завтра утром я буду ждать вас. Спасибо. Да, мне пришлось пройти через это. Мне казалось, я вот-вот утрачу последний лучик надежды, и все вокруг погрузится в непроглядную тьму. Что будет там за этой чертой безысходности? Я был на краю бездны и простирал руки в поисках спасения. Каждый человек полон воспоминаниями. И у каждого из нас есть место, где наши воспоминания проявляются особенно ясно. Для меня этот тихий оазис посреди суматошного мегаполиса стал культовым местом. Местом силы, перекрестком дорог моей жизни. Раз за разом судьба приводила меня на эту скамейку. Отсюда я оглядываюсь на пройденный мной путь. И отсюда же... Смотрю в свое будущее. О Всевышний. Я нахожусь в печальном состоянии. Дал, скажи моей маме, что ее сын поступил в институт. 300 долларов. Сделают вас студентом. Не отговаривайте меня. Я поеду в Россию. Здравствуйте. Документики предъявите. Нет работы. Иди, иди отсюда. Работа нужна. Всем надо работа. Нету вакансий. Нету. Ну что такое, как не люди, как в хлеву живут, насорили на мусоре, и же как вот им все безразлично. Звоню туда, звоню уже, стучусь, стучусь. Вообще подъезды не убирают. Разве так можно вот самим, разве приятно в эти подъезды заходить? Нет. Ты кто? Я кого спрашиваю? Ты что тут делаешь? Я здесь мистер. Давай убирайся отсюда. Что тебе здесь? Общежитие, что ли? Давай, давай, я кому говорю? Сейчас в милицию позову. Хорошо. Устроили тут ночлежку. Я ухожу. Иди, иди! Иду уже. Еще бурчит тут всякое. Житья от них никакого. Обнаглели. Всевышний, я нахожусь в печальном состоянии. Только Ты знаешь о моем положении. Пожалуйста, не дай мне потеряться в этом жестоком мире. Кроме Тебя, мне не у кого просить помощи. Веди меня по праведному пути. Я знаю, все будет хорошо. Когда-нибудь все будет хорошо. Дай мне мудрости осознать происходящее. Ваша сдача. Спасибо. На здоровье. Да, мамочка. Сынок, иди сюда. Иду. Что у вас? Вот, посмотри, Сайдмурод. Видишь, доска отвалилась. Ее нужно прибить на место. На. Но я же не умею. Не беда. Я научу. Ты должен все уметь, сынок. Смотри. В эту руку берешь гвоздь. А в эту молоток. Ты должен попасть вот этим местом молотка прямо по шляпке гвоздя. Понял? Посмотри. Видел? Теперь твоя очередь, сынок. Попробуй. Саид Мурод, что ты делаешь? Я хочу забить гвоздь, как вы только что показывали. А зачем ты закрываешь глаза? Я боюсь попасть молотком по руке. Положи сюда руку и закрой глаза. А теперь снова. Положи сюда руку и не закрывай глаза. Клади. Сайдмурод. Видишь это? Здесь острая. Мне страшно. Видишь, сынок? Человеку нужны глаза. Прячась от трудностей, ты никогда не решишь поставленной задачи. Всегда смотри трудностям прямо в глаза. Ищи решение задачи. И ты его найдешь, но только с открытыми глазами. Всегда смотри прямо перед собой и никогда не закрывай глаза перед трудностями. А вот теперь, сынок, возьми и забей этот гвоздь. Молодец, сынок. Саид, а где твоя одежда? Спасибо тебе. Что случилось? Я больше не буду работать грузчиком. А кем ты тогда будешь работать? Пока не знаю. Но точно не грузчиком. Спасибо за все, брат. До свидания. – Здравствуйте, Саид Мурат Раджабович. – Здравствуй, Талгат. Я вот вчера всю ночь думал и принял решение. – Вот, возьмите. – А что это? Это документы на нашу квартиру. Возьмите, пожалуйста. Талгат, я... я никогда не забуду. Спасибо, дорогой. Не говорите так. Вы мне вернули смысл жизни. Спасибо еще раз. Я никогда не забуду этот день. <свят> Многие из тех, кто принес в мой офис свои документы, рискнули единственной ценностью, что имели. Казахи, русские, киргизы, украинцы, узбеки. Они стали моими братьями и сестрами. Их поддержка удесятилила мои силы и не давала опустить руки. Казалось, нужно лишь еще совсем немного прибавить усилий, и можно будет надеяться на лучшее. Но, к сожалению, зачастую в жизни все происходит совсем не так, как мы планируем. К сожалению, наш банк не может выдать вам кредит. Может быть, есть какие-то варианты? Нет никаких вариантов. До свидания. Идмурод Раджабович. Да. Кредитный комитет вынес свое решение. Отказ. Мне очень жаль. Почему отказ? К сожалению, ваши доходы не соответствуют нашим требованиям. Попробуйте другие банки. Пожалуйста. Что случилось? Не понимаю, почему они отказывают? Они имеют право на это. И что же мы теперь будем делать? Будем работать. Нам нельзя отчаиваться. Нам нужен доход. Составим план на год и более. Айжана, составь новый график по тренингам. Может быть, даже к лучшему это. Время покажет. Мы сейчас едем в поезде. Посмотри в окно. Видишь, как меняется картинка? Только чтобы красивый лес... Сейчас станция. Вот так и проходит наша жизнь. Мы не замечаем, как меняется картинка. Как будто мы смотрим фильм длиною в жизнь. Меняются только события, обстоятельства. И вот в этом во всем Саид, главное не упустить важное. Закрой глаза. сейчас в своем сознании. Прошу тебя, представь эталонный образ своей жизни. Лена! Лена, где Саид? Господи, Саид! Таким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убеждённость. А, так вот ты где, ученый муж. Я тебя обыскалась. Где у нас списки, что покупали вчера? А, вот. Вот здесь все написано. Uh -huh, хорошо. Давай. Ты значит все читаешь у нас? Да, очень интересная книга Зигмунд Фрейд. А, ну это очень серьезная литература. Психологией увлекаешься? Я, я всем интересуюсь. Мне интересно человек. Его внутренний мир, его мысли, его действия. Понимаете? Это очень интересно. Вот этот человек, Фрейд, заглядывал внутри человека, он как фикник. Он имеет хороший мысль. Вот. Послушайте, Мончина Вессонданич. Первый человек, бросившийся ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Он очень хорошо сказал. Да, с этим не поспоришь. Знаешь, мне нравится ход твоих мыслей. Кстати, в город к нам приезжает как раз Александра Залина. Это такая... тренер, которая проводит... занятия по системе Норбекова. Вот и я записалась на десятидневный полный курс для тех, кто хочет поближе познакомиться с системой. И тебя, конечно, тоже записала на первое вводное занятие в понедельник. Что такое мечта? Мечта — это ваше желание. Это ваша внутренняя сила. Когда у вас есть мечта, вы можете все. Вам главное понять, насколько сильна ваша мечта. Когда у вас есть мечта, у вас нет места неуверенности. Что вам мешает иметь хорошую перспективную работу? Ничего. Что вам мешает иметь хороших друзей? Ничего. Было бы желание. Самое главное определиться, насколько сильно ваше желание. Либо оно у вас маленькое, либо оно у вас огромное, как вся Вселенная. У вас нет преград. Расширяйте свои горизонты. Мечтайте! С помощью Надежды Игоревны, в офисе, в которой мы проводили ремонтные работы, я попал на семинар Александры Залиной, посвященный системе Нарбекова. Сложно сказать почему, но Александра обратила на меня внимание и ошарашила неожиданным предложением. У каждого человека есть два дня рождения. Первый раз ты рождаешься как живой организм, а второй раз, когда ты осознаешь, кем ты можешь и хочешь стать. Я должен был принять судьбоносное решение. С той самой минуты моя жизнь навсегда переменилась. Нет, я не могу. У меня не получится, это невозможно. Если ты будешь продолжать вот так думать, у тебя никогда ничего не получится. Вообще никогда ничего не получится. Послушай, ты неуверенный, ты не неуверенный, у тебя никогда ничего не получится, если ты сам в это веришь. Хочешь так жить? Иди и крась свои стены. А если ты не хочешь жить так, как ты жил раньше, тогда освободись от своей неуверенности. Расправь крылья и лети. Как вы себя ощущаете, дорогие друзья? Никогда не забуду тот день, когда впервые выступал перед слушателями. Это были абсолютно новые ощущения. Мне пришлось полностью измениться. Изменить себя, свою внутреннюю философию, свои взгляды на жизнь. Я целиком и без остатка отдался этому процессу. Думчиво и размеренно произнесешь выученный тобою текст, как вчера на репетиции. Вчера же не был зритель. Как же не была я? Запомни, Саид, я той самый критично настроенный зритель. Мы теперь с тобой в одной связке, то есть команде. Я должна быть уверена в тебе на сто процентов. Иди и покори эту аудиторию. Я верю в тебя. Вперед. Дорогие друзья, я рада вам представить Сайдмурода Давлатова, который покажет вам, как правильно делать суставную гимнастику. Встречайте! Удачи! Спасибо. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Дорогие друзья! Держи. Это твоя первая, честно заработанная зарплата. Спасибо. Это тоже тебе. Держи. А это что? Официальное приглашение из института Норбекова. А? О! Теперь нас ждет поездка в Москву. Что? Ты будешь обучаться по системе академика Нарбекова и параллельно учиться в Маген. Поздравляю. Теперь вы студент Маген. Спасибо. Вступайте в приемную комиссию, uh -huh. и я распоряжусь, чтобы оформили ваши бумаги. Мне с трудом верилось, что я стану студентом российского вуза. Прошу, наставник ждет вас. Но это чудо свершилось. И вот судьба меня привела к еще одной значимой встрече. Я благодарен Всевышнему за то, что Он подарил мне встречу с великим наставником. Мир Закарим Санакулович Нарбеков оказал огромное влияние на мой дальнейший творческий путь. Александра! С приездом! Благодарю! Меня зовут Ербол. Александра, очень, очень приятно. приятно. Ербол, очень приятно. Я буду заниматься организацией ваших тренингов здесь и в Караганде. А это Ирлан, мой братишка. Ярлан. Он будет нам помогать во всем. Ну как, вам понравился наш казахский бешбармак? Я ничего вкуснее не едала. Спасибо. А между прочим, моя жена лучше всех готовит. Между прочим, ты забыл, она по совместительству наша мама. Кстати, наш отец так сильно любит нашу маму, даже нас детей к ней не подпускает. Конечно, доченька. Скажите, а вам нравится у нас в Казахстане? Да. Слушай, давай на балкон пойдем. А вы в первый раз приехали? Хорошо. Да, вы знаете, я очень много-много читала. У меня мечта побывать на медведе. Ну, я думаю, мальчики свозят вас. Конечно же, первый свободный день. Нет, спасибо, я не курю. Правильно делаешь. Зачем вышел тогда? Просто, чтобы тебя не обидеть. Пьешь? Нет, конечно. Я верующий. Намаз читаю. М -м. Ну, ты такой положительный со всех сторон. А у меня вот мечта — бросить курить. Сколько лет мечтаю. Ты это просто так сказал? Не понял. Ты к чему? Ты сказал, что мечтаешь бросить курить. Это действительно твоя мечта? Или просто красивее оборот речи? Я не был далек от истины. И правду это можно назвать моим многолетней мечтой, но я сам с этим точно не справлюсь. Тогда ответь мне, пожалуйста. Неужели исполнение твоей мечты сложнее, чем взобраться на высокую гору или пройти через самую жаркую пустыню. Не понял, к чему ты клонишь? Просто на свете есть такие люди, чтобы достичь своей мечты. Ты Тяжело трудились и лишали себе всякого удовольствия, только для того, чтобы забраться на Эверест. А другой человек из последних сил идет и не издается смерти, чтобы пройти сквозь пустыню к оазису за гладком воды, и это была его мечта, и он был счастлив, когда его достиг, а ты, тебе всего лишь нужно потушить вот эту сигарету, чтобы достичь своей мечты, подумай, настолько ты слаб, чтобы с этим справиться, согласись, цена достижения твоей мечты намного меньше. Мы не зря вас пригласили. Позвольте мне поблагодарить наших гостей Саид Мурода и Александру и выразить надежду, что это не последний тренинг в нашем городе Спасибо. и в нашем регионе. Спасибо Благодарю. большое. Спасибо. Спасибо вам. И еще за одну встречу я благодарен Всевышнему. Ербол появился в моей жизни совершенно случайно, но стал самым близким другом на долгие годы. Именно Ербол был тем, кто помог мне понять и полюбить Казахстан, почувствовать себя частью этой земли. Именно здесь я начал давать индивидуальные тренинги и стал независимым тренером. Вместе с Ерболом мы вдоль и поперек исколесили благодатные земли Казахстана и Киргизстана. Проводили наши тренинги в самых отдаленных и гостеприимных уголках этого волшебного края. Я оплачу, а ты здесь займись Саид. А у тебя есть мечта? Есть. Я мечтаю написать хорошую книгу. А. -а. Нужные люди. И что ты делаешь для достижения своей мечты? Знаешь, все, что я делаю, я делаю ради этой мечты. Но я прекрасно понимаю, что путь к этому займет у меня очень многие годы. Но я должен писать книгу. Этот гонок просто так не потушить. Снег-то какой валит. <смех> Ах, <ты>! <смех> <смех> Как Спасибо. Дорогие слушатели, сегодня кризис на рынке. Кризис на китайском языке пишется двумя иероглифами. Один означает, что это опасность. Второй означает благополучную возможность. Это означает, что кризис очищает рынок от дилетантов. Их доля переходит к профессионалам. Ведь... Потребности же не исчезают. Просто люди начинают покупать более дешевые продукты и услуги. Не верьте ему! Он мошенник! Это. Не слушайте его! Он мне должен кучу денег! Садмурот Давлатов, не убегай, пожалуйста. Вот повестка в суд. Друзья, видите, как тяжело быть в долгу у кого-то. Унижают вас, как хотят. А вы, Анатолий, молодец. Если у вас была цель, чтобы сказать другим, что я у вас в долгу, цель достигнута. Теперь можете уйти. Но если вы думаете, что кто-то возвратит вам долг вместо меня, то это вряд ли кто-нибудь из вас хочет вернуть ему деньги за меня <связать> <связать> видите а я вам в присутствии всех этих людей обещаю что непременно верну долг хотя вы в курсе что я лично у вас ни копейки не брал но, тем не менее, не отказываюсь от обязательства. Раз так сложилось, а вам нужно просто набраться терпения. А теперь дайте мне возможность работать и продолжить свои занятия. Мы вам все вернем. Он точно мошенник. Мы говорили с вами о кризисе. Слушай. кем я говорю? Это Саид Мурот Давлатов. Да, это я. Как тебе не стыдно? Вы о чем? Не притворяйся, мошенник. Ты прекрасно понимаешь. Я таких, как ты, насквозь вижу. А в чем вопрос? Я вас не понимаю. Ты не понимаешь меня? Мой бедный сынок столько лет трудился, зарабатывая деньги, а ты его обокрал. Аферист, ты хоть понимаешь, что значит зарабатывать деньги своим трудом? Ты наживаешься на чужом горе. Я обязательно заплачу. Это ты в тюрьме будешь рассказывать. Сегодня не понял, опять, а я а вчера тебе а объясняла. Я мамой возьмет у Здравствуйте, тетя Мунавара. Здравствуй, Саид. Есть будешь? Конечно, тетушка. Замечательно. Пусть ручки нашей тетушки никогда не болят. Спасибо, тетя Мунавара. А можно хлеба? Конечно. Побегался? Вставай! Вставай, вставай! Вставай, на то вы напорелся! На месте. Прямо. На месте. Прямо так-так так, а это вот так. Пацаны, минуточку внимания. Давай. Так, ну-ка иди сюда. Давай, говорю. Ну, давай, давай, давай, моя очередь. Ну-ка, давай. На. А, так, ничего такого. Я оставил так вот. <с ooh> Молодец, мужик. Давай. Сейчас, сейчас сыграем. Давай. Так, тихо, кино играем. Опа. Я готов. Майку разбирай. Майку руку, руку размахивай. Майку руку. Майку размахивай. Майку размахивай. Майку размахивай. Майку а мне обойдешься, понял. Налетали, пацаны. Так, это тебе. О, а? это тебе. Как мамка напекла тебе. Это тебе. Пожалуйста, берите. Знаете, вы... Самый лучший. Да, да, Спасибо. Угу. Да, ладно, ты. Давай, давай, Я вижу, ты парень добрый. Трудно тебе здесь придется. Трудно, говорю, будет тут тебе. Всегда и везде нужно оставаться человеком. Я не понимаю. Не надо понимать, надо кушать. Вы уже два дня ничего не, 분들이... не ели. Давай, давай, сюда! Най! Я говорю вам. Че пацаны, душа, скажите, не сюда! Не сюда, я тебе сказал! давай, давай, Сюда подешь! Тупа, да, Стоять! Ох, тига, да! куда ты полез? А ну, прекратить бесчинство! Да, чего, Чего-чего-чего? Так, кто тут у нас такой борзый? Что ты сказал? Беспредел, кончай, говорю. Макс, Макс, лучше не надо, потом, потом объясню. Потом объясню. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Тишину поймали все. Как скажешь, начальник. Поиграли. Я ведь уже четвертый раз сюда попадаю. А все, никак не могу привыкнуть к бесчеловечности. Вот. Посмотри на... Ну. Ребят, смотри, какие они все разные. Они из разных стран бывшего союза. Что их объединяет? Они все сюда приехали не из-за хорошей жизни, наоборот, за хорошей жизнью, за вот этим материальным благосостоянием. Да ничего плохого нет в хорошей жизни. Но главное, ты, парень-то, смотрю, правильный. Ты постарайся не растерять душу свою. Понятно? Ладно. Придет время, все сам поймешь. Главное, не потеряй душу. И помни, ничего не вернешь. Ладно, посплю. Я... Мужчина был прав. Со временем я понял, что он хотел до меня донести. Это действительно сложно в материальном мире суметь сохранить духовное начало. Как не потерять себя в океане соблазнов? Как не запятнать свою душу? Ужин остыл. Поешьте хоть немного. Вы таким образом только вредите себе. Вы же, как никто на свете, знаете, что, прячусь от проблемы, ее не решить. Попробуйте, пожалуйста. Где он? Кто? Где он Кто? прячется? Кто Где Где он? Где Где он? Он? Где? вы такой? Что Где? вы хотите? Что вы тут делаете? Вас разыскиваю. Гражданин Довлатов. Кто это? Что ему нужно? Зибой, иди в другую комнату. Но кто это? Я тебе сказал, иди в другую комнату. Почему трубку не поднимаем? Я тут день и ночь работаю, чтобы решить проблему. А мне кажется, что вы просто пытаетесь сбежать от проблем и от меня. Что вы себе позволяете? Я звоню, чтобы вас пригласить на очередную беседу, а вы не поднимаете трубку. Люди беспокоятся. Переживают. Как бы раньше времени вы нас не покинули. Во вторник. Девяти часам. Буду. И без опоздания. И отвечать на мои звонки это в ваших интересах. Сюда в Угол быстро раздевайся, раздевайся, оглох, не что надо, я? пожалуйста, не делайте. Пожалуйста, Ай! ты на родном Чуркистане. Не в гостях у мамы! Встань! Вставай! Вставай! Вставай, говорю, ублюдок! Раздевайся! Быстрей! Быстрей, говорю! руки снимай! Чё ставился? Снимай! Живей, давай, живей! Так. Так, ну посмотрим, что здесь. Так. Вань какая. Руки! Руки подними! Руки! Руки! Не дергайся. Спокойно стой. Так, так. Пахнет деньгами. Говоришь, денег нету? Так вот, гражданин Довлатов, согласно подписанному тобой протоколу, ты попал к нам без денег, значит, уйдешь отсюда тоже без денег. Понял? Одевайся и пошел вон отсюда. Опа! Эй, нет, так не пойдет. Ты же пришел сюда без денег и не смог оплатить штраф. И поэтому побудешь пару недель в спецприемнике и подумаешь, как обманывать представителей законной власти, а? Чурка. Да, Скар. Да, что? я же обещал. Лиса. Ну, не все происходит так, как мы а хотим. Это? Но я обещал. Да сделаем мы. Хорошо, Молодец. хорошо. Теперь читайте эту сказку. Нет, нет, читайте. Лена, да. Но мы же утром вам объясняли целый час. От того, что вы каждый час звоните, деньги же не появятся, так? Но вы даже не даете работать. Дайте хоть что-то сделать, чтобы вам вернуть эти деньги. Я понимаю. Да. Алло. Да. Да, да. Я же сказал, что мы сейчас уже собираем потихонечку, по чуть-чуть, очень скоро, скоро. Я не знаю, это когда, но в ближайшее время. Скоро начнем уже потихонечку отдавать. Всем отдадим скоро. Да, да. Постепенно будем все вернем. Я вам обещал, что все равно мы вернем. Я уже звоню тебе в сотый раз, когда ты, наконец, отдашь мои деньги! Сынок, верни деньги моих детей! У тебя совесть есть? Ты хоть знаешь, как Почему, Почему ты нас обманывал? Знаете, верни ты нам наши ты деньги. Знаешь, нам деньги! Сколько еще ждать? Где мои деньги? нам наши деньги. Я уже звонил тебе в сотый раз. Мы вам. Когда ты наконец отдашь мои heureли. деньги? Вы же обещали нам вернуть Сразу. наши деньги. Верни нам наши деньги. Эй, эй! Эй! Просто возмутительно. Я заставлю. Я заставлю эй, вернуть эй! мои деньги. Как только таких как только таких землян у тебя совесть есть. Почему ты нас обманывал? Войне. Пожалуйста, пойдем, пойдай. Чика. Все хорошо? Что случилось? Не пугайся. Я в порядке. Мне надо в Таджикистан. Повидаюсь с мамой, мне это всегда помогало. Сходи, купи мне билет. У нас нет денег на билет. Я играю. Я пойду играть. Как это нет денег? Я же миллионер, понимаешь? Я горжусь тобой, сынок. Теперь ты стал настоящим мужчиной. Мама, вы, наверное, не совсем меня поняли. Я должен людям огромную сумму денег. Это ты не совсем понял, что с тобой произошло. Это испытание. Не каждому в жизни такое выпадает. Раз Всевышний послал тебе подобное испытание, значит, именно ты, и только ты, способен с ним справиться. Задумывался ли ты над этим? Если ты смог задолжать такую сумму, то только ты сможешь ее заработать и вернуть людям. Это в твоих силах. Поверь в себя, сынок. Ведь у некоторых людей нет денег даже на проезд в автобусе. Прекрати жаловаться. Иди и верни людям долг. И ты станешь тем, кем ты можешь и должен стать. Рысь крепче. Куда на этот раз? В Яван. Оттуда в Душанбэ заеду. Будьте осторожны в дороге. Не беспокойся. Все будет хорошо. Сайдмурот, иди сюда, папину душе. Ах ты мой сладкий. Ты мой лев. тот вечер я по-настоящему узнал свою мать. Я вдруг отчетливо осознал, как она смогла поднять нас десятерых. На протяжении всей моей жизни мама неуклонно и целенаправленно строила из меня настоящего мужчину. Направляла каждый мой шаг. И главное, вселяла в меня полную и абсолютную уверенность в своих силах. Моя мама. Эта хрупкая женщина всегда вдохновляла меня. И в тот вечер, после ее слов, я буквально всем своим естеством почувствовал, как наполнился уверенностью и вдохновением. Я буквально очистился от скверной отчаяния. Все вдруг стало простым и понятным. Мозг заработал, как отлаженный механизм. И я четко и без помех увидел намеченную цель. А оставалось только до нее дойти. Я не хочу вас вводить в заблуждение. Мое положение на данный момент очень сложное. Я совершил ошибку, вы знаете. Но у меня есть план действий, как исправить эту ситуацию. Мне нужны ваши помощь и поддержка. Каждый из вас для себя сегодня должен принять осознанное решение. Вы остаетесь со мной в моей команде в дальнейшем или нет? Но каждый, кто примет сегодня решение оставаться, должен очень хорошо понимать, что мне платить вам нечем. Чтобы справиться с этой ситуацией, нам надо будет очень много работать. Как видите, картина не очень веселая. Еще я хочу, вне зависимости от вашего решения, поблагодарить каждого из вас за сотрудничество. Мы были отличной командой. Поверьте, я пойму и приму любое ваше решение. Все, кто принял решение оставаться, завтра приходите в это же время. Извините, Сайдмурат Раджабович, у меня дети, семья. Я понимаю, все нормально. Простите меня. Извините. Спасибо за все. А зачем ждать до завтра? Я готов отвечать сейчас. Я с вами, Саид Мурод Раджапович. Спасибо. Мы с вами. Что надо делать? Спасибо, друзья, я благодарен вам. И никогда не забуду то, что вы сейчас сделали для меня. Давайте к работе. У меня есть план, как решить эту проблему. Я его разработал. Сейчас 2008 год. И если мы соблюдаем этот план, к 2013 году, максимум к 2015 году, мы справимся с этой задачей навсегда. Любая проблема давит на нас до тех пор, пока не появится план решения этой проблемы. Я составил схему погашения долгов и выхода из кризиса и показал его своей команде. Мы взялись за дело. Днем я проводил семинары и тренинги, а ночи отводились на перелеты и переезды. Воплощение бизнес-идей на практике стало приносить нам доход, который в свою очередь позволил нам постепенно погашать долги. Я почувствовал эффективность и результативность своей системы. Она работала. Я понял, мои способности зарабатывать большие деньги росли прямо пропорционально выполнению данных мною обязательств по погашению долгов. Я осознал, что рано или поздно я решу все финансовые проблемы. А бесценный опыт и навык останутся при мне. Я словно спортсмен. После изнурительных тренировок с каждым днем становился все сильнее, и все свои силы я бросил на решение этой проблемы. Пролетели дни, долг становился все меньше и меньше, и я стал делиться накопленным опытом с людьми. Благо к тому моменту мне было что им рассказать. Вместе с тем я ни на секунду не забывал о своей мечте. Каждый день, хоть страничку, хоть строчку, я должен был написать. Воспоминания о пережитом стали для меня великим уроком. Я должен был поделиться знаниями со всеми остальными, чтобы уберечь их от моих ошибок. В таких условиях родилась моя первая книга. Те дни приучили меня работать в очень активном ритме. С тех пор подобный ритм стал для меня образом жизни. Таймурот Раджабович? Да. К вам посетитель? Особенный? Проходите. Здравствуйте. О, Анатолий. Здравствуй. Как вы? Насколько я помню, мы с тобой уже все финансовые вопросы уладили. Или еще что-то придумал новое. Это бесконечная ходьба по судам и запрет на выезд из Казахстана... Так, мы же вроде с тобой с одним из первых рассчитались. Сайдмурат Раджапович, что было, то было. Не стоит вспоминать прошлое. Я пришел к вам не ругаться. А зачем же тогда? У меня для вас особое предложение. Я хочу работать у вас в команде. Это приятно, но это тебе не принесет финансовой выгоды. Я все еще не расплатился с людьми. Я понимаю, но это не главное. Мне понравилось, как вы вышли из этой ситуации. И я хочу быть в вашей команде и учиться у вас. Не бросили, не бросили. Просто замечательный человек. Ну, да, как и мы. Ой, чудо день. Дорогие друзья. Играция. Я благодарен, что вы стояли со мной рядом до последнего. Сегодня мы полностью рассчитались со всеми долгами. Ура! <связь> Ура! Добрый день Майор Минбаев Узнали? Я удивлен Разве у нас с вами остались нерешенные вопросы? Только один Странно У меня нет привычки оставлять нерешенные вопросы Я это знаю, господин Доблатов за эти годы вы многое обо мне узнали. Это моя работа. Я тоже любое дело довожу до логического завершения. Что ж, это характеризует вас как профессионала. вашей хватке можно позавидовать. И что же на этот раз я, я натворил по вашей версии? Я понимаю, вы вправе Ты на меня злиться, но... Я совершил ошибку, но я сам ее исправил. Вот поэтому я вам и звоню. Я не хочу, чтобы между нами оставалось недопонимание. Многие люди неправильно расценивают мою работу. Столкнувшись со мной, мной? <смех> воспринимает меня как личного врага. Признаюсь, некоторое время и я был именно таким. Но это длилось недолго. Я понимаю вас. Вы делаете свою работу и делаете ее профессионально. Как и вы, господин Давлатов. А профессионализм в любой области всегда вызывал во мне уважение. Значит, между нами больше не осталось каких-то нерешенных вопросов, майор Менбаев? Так? Почти. Я уже давно подполковник. М -м, поздравляю вас с повышением в звании. Вы знаете, я хочу с вами посоветоваться по финансовым делам. Может, как-нибудь за чашкой чая посидим, поговорим? Хорошо. Договорились. Большое спасибо. Удачи. Всего доброго. Саид Муро, ты молодчина. Из такой ситуации выпутался. Я даже не знаю, как бы я решил такую проблему, если бы был бы на твоем месте. Ты бы не попал в такую ситуацию. Ну, не скажи. Времена такие. Сейчас никто от этого не застрахован. Лучше расскажи, как идет работа над твоей книгой. Когда мы ее прочитаем? Работаю. Собрал много материала. Пишу. Уже заканчиваю. У меня хорошие новости. Mm. Представляешь, меня приглашают на госслужбу. Я надеюсь, смогу так больше пользу обществу принести. Что скажешь? Отлично. Если принял решение, буду рад помочь. Поздравляю. Ну, пока еще не с чем, но спасибо. Я приобрел землю в Бишкеке для строительства жилого дома. Строим вместе? Что скажешь? Ты со мной? Это даже не обсуждается. Ребята, доброе утро. Есть хорошие новости. Пожалуйста, соберитесь все. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, наконец-то я закончил писать книгу «Я и деньги». Сайд Мурот, я рад, что мы с вами заключили договор на вашу книгу. Я надеюсь, что она станет национальным бестселлером. Спасибо, я я этого очень долго ждал. Семь долгих лет, друзья. <связывая> Поздравляю, прекрасно! СНГ. 10 шагов к успешной жизни. Итак, мы объявляем начало презентации под ваши бурные аплодисменты. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Уважаемые читатели, уважаемые слушатели, которые посещают наши семинары и тренинги, добро пожаловать на презентацию новой книги. Было время, когда мои мечты казались мне недостижимыми. Будущее было туманным и размытым. И вот маленький затравленный парень из горного кишлака вопреки всему на свете сумел стать хозяином своей судьбы. Как-то сидя на этой скамейке, я понял, что жизнь для сильных людей. Ее надо заслужить. И каждого, кто теряет надежду, она уничтожает. Никто не мешает человеку стать тем, кем он мечтает. Найдите свой путь. Главное, не опускайте руки. Боритесь за себя, за свое счастье. Завоюйте его. Я всегда доверял людям. И всю свою жизнь бился за их доверие. Я понял. Кто я есть сейчас это результат ранее сделанных мной выборов судьба любого человека результат ранее сделанных им выборов и неважно, понимает он это или нет О, Всевышний, помоги мне, только ты знаешь и ведаешь о моем положении. Веди меня по праведному пути. Я знаю, все будет хорошо, когда-нибудь все будет хорошо. был и под какой звездой Незамеченной или благословенной миром Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет С рождения каждый воин и победителем достоин Быть благословенным Родительским добром И взгляд осветил твой путь Уплыни в твоем сердце Есть вера и любовь Что сотворили чудо В себя поверь Лезвию ножа Как не оступиться Слушай биение сердца